Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это практическое видео, посвященное теме uh, QML типа Repeater. Uh, в предыдущем видео мы пришли к выводу, что uh, тип Repeater является ничем иным, как списочным представлением, uh, с произвольным позиционированием элементов, как бы не парадоксально это звучало. Uh, и на простом примере я показывал, как uh, при помощи uh, элемента Repeater мы можем осуществлять контроль над неким множеством динамических объектов и как-то в общем и целом работает. В этом видео я хочу показать приблизительно то же самое, но только на каком-то более таком реалистичном примере. Итак, у нас уже имеется достаточно такой сложный проект. Здесь много разных модулей, qml документы и класс C++-класс Engine. Который осуществляет бизнес-логику нашего приложения Ну давайте вкратце я покажу, во-первых, что у нас, что мы уже имеем Итак, на выходе у нас вот сейчас вот такое приложение Где мы имеем карту Предположим, что это у нас компьютерная игра И вот это карта уровня да? И на этой карте у нас имеются локации Вот, допустим, вот здесь, здесь и вот здесь Свободное место и э, мы хотим отобразить эти локации, иметь возможность э, с ними как-то взаимодействовать, заходить в эти локации, проходить все задания этой локации, допустим, и нам будут открываться следующие локации и так далее. Э, собственно, это мы и будем реализовывать через элемент э, repeater. Э, и э, давайте приступим, собственно, к написанию кода. Э, я пока покажу, что, что у нас представляет собой Uh, класс App Engine. Здесь у нас определены для локации три uh, возможных статуса. Это недоступная локация, это доступная локация, это пройденная локация. Uh, также нам здесь доступен слот, который называется Finish Location, uh, который uh, как бы является uh, прохождением локации. Да? То есть, uh, после того, как мы проходим одну локацию, нам открывается следующая. И у нас здесь доступна модель, Модель локаций, списка локаций Вот, вот этого класса variant map table Model. Она инициализирована модель Во-первых, у нас здесь вот такие колонки Это идентификатор, название локации Ее координаты по x и по y и статус И вот здесь определены у нас э, три, три локации Как я уже говорил, одна доступная и две недоступные пока что Теперь давайте посмотрим, что какие QML-документы у нас есть. Ну, у нас э, есть э, основной документ QML, э, в котором все просто. У нас контейнер типа StackView, э, и в нем э, в качестве исходного, э, исходной страницы у нас MapPage. Это страница как раз с картой. И вторая страница, которая, о которой я уже говорил, это страница самой локации, на которую нам доступна вот эта одна функция э, завершить локацию, пройти как бы все задания кроме того у нас имеется компонент самой локации отображаемой на карте да ну пока что это просто картинка давайте посмотрим что за картинка ну картинка здесь опять же все это я взял и картинку этапы, и картинку локации я взял это просто из интернета и вот наш уровень а вот наша локация в виде вот такого замка ну я хочу добавить потом Uh, чуть более сложный сделать интерактивный вот этот саму uh, элемент локации и вот еще страница локации, где uh, здесь ну, у нас доступна кнопка назад uh, описание локации, которую мы будем брать просто из поля name и mm, функция метод uh, функция load которая загружает данные из модели uh, данные о локации и вот эта кнопка «Завершить, пройти локацию». Да? Ну, давайте начнем с того, что мы, э, собственно, вот этот элемент, элемент локации, мы его дополним каким-то вот э, интерактивными элементами. А, Во-первых, э, да, здесь я уже определил нек нек нек некие свойства, да, свойства подсказки, которые я хочу, чтобы появлялась при наведении мышки на локацию, это у нас свойство «Статус». По умолчанию э, недоступная локация и третье сигналы спускаемые по щелчке или tape на э, элемент локации ну хорошо для того чтобы отследить э, события мышки или э, жестов да нам нужно использовать э, элемент mouse area который я растянул на весь наш элемент Во вторых я хочу отслеживать э, события hover то есть э, то когда мы наводимся мышкой, наша мышка попадает в область элемента, да, или наоборот выходит. И для этого нужно включить отслеживание этого, этих событий Hover Enabled свойство. И обработчик нажатия на щелчка или тэпа, да, он клик, здесь я просто испускаю сигнал родительского э, элемента root clicked. А при наведении э, мышки на элемент или, наоборот, ухода э, я буду использовать слот э, on hover changed. И в случае, если мы попали в область э, э, локации, мы это можем установить при помощи свойства contains mouse если э, наша мышка попала в область э, то мы показываем э, показываем э, подсказку так давайте я создам элемент подсказки так элемент подсказки у меня будет э, tooltip а, из-за того что я здесь не закрыл скобку он мне плохо все подсказывает. Так, давайте. Оп. Этот элемент позволяет делать всплывающую подсказку. Так, я назову элемент hint подсказка. И больше мне, собственно, ничего не нужно. Так. И в случае, если мы навелись на нашу локацию, то мы Uh, вызываем метод show uh, с текстом подсказки. Текст мы будем брать вот из этого свойства popup hint popup hint А в случае, если мы наоборот увели мышку то мы закрываем подсказку методом close Так, и, uh, и третий элемент, который я хочу добавить, это вот здесь я создал такую Uh, простенький компонент uh, Status Circle uh, это просто кружочек uh, разных цветов, который будет ин индикатором статуса uh, нашего, нашей локации Итак, я добавляю uh, Status Circle Так, размещаю его uh, под под картинкой замка да то есть вверх я повязываю к родительскому а наоборот низу и выравниваю по горизонтали horizontal center parent horizontal horizontal center так я выровнял и теперь самое главное свойство цвет да? uh, как я уже говорил мы можем это не обязательно должно быть при определении свойства, не обязательно должно быть какое-то простое выражение или функция. Мы можем открыть, открыть э, фигурные скобки и написать здесь любой блок кода. Э, и э, последняя строчка да, или выражение на выходе из этого блока, оно и будет служить значением э, свойства. То есть, мы можем здесь написать э, конструкцию switch, проверить, какой у нас статус, и в зависимости от статуса у нас будут разные цвета. Итак, если у нас статус Flex э, недоступный. Э, да, статусы я уже показывал. Я их здесь определил. Вот. Э, нет, не здесь. Вот здесь я определил эти статусы. И я их внедрил тоже в QML. Вот таким вот способом. Uh, опять же, на, не буду пока на этом останавливаться, но так или иначе, вот, чтобы было понятно, откуда они здесь доступны uh, в QML стали. Uh, так, Location item продолжаем. Если локация недоступна, цвет у нас красный. Если локация у нас доступна, uh, то цвет индикатора зеленый. Если э, локация пройдена, финиш, то тогда цвет, допустим, синий. Так, ну вот с э, элементом локшиш на мы э, закончили. Теперь давайте разместим наши локации на карте. Э, так, переходим на страницу. Э, Карты. Здесь пока у нас вот только э, картинка карты, которая располагается в элементе Flickable. Элемент Flickable нужен для отображения э, каких-то элементов, которые больше, чем э, доступная области. И тогда перетаскиванием э, мы можем э, увидеть весь этот элемент. Ну вот карта у нас большая, да, соответственно мы ее положили в Flickable. Опять же, подробно здесь останавливаться не буду, возможно будет отдельное видео на эту тему. Итак, внутри, э, внутри нашей картинки мы создаем элемент «Repeater». Э, в качестве модели мы используем модель, которая вот здесь у нас определена в э, классе App Engine, которая да, называется LocationModel. В качестве делегата мы используем вот этот самый компонент LocationItem. И должны определить, взять из, э, из полей э, модели, да, взять данные э, для нашей нашего элемента локации. Итак, положение по координаты x у нас определяется полем x поз. Координата y определяется свойством x э, полем y поз. полем статус определяется у нас одноименным э, полем, поэтому я здесь буду использовать вот такой вот prefix model, э, status, и наконец подсказка popup hint, мы будем использовать э, поле name, имя. Э, вот собственно и все, давайте попробуем запустить, посмотреть что у нас получилось. И мы видим, да, появились вот эти локации. При наведении мышки у меня появляется подсказка. И здесь, и здесь, и даже здесь. И у нас разные вот эти индикаторы статуса. да, Вот эта у нас локация доступна, эти недоступны пока. Они на щелчки никак не реагируют, потому что мы обработчики не написали еще. Хорошо, переходим к этому моменту. Итак, если... Как е, я уже показывал, здесь у нас определен сигнал клик, да, и мы его даже, э, даже вот здесь, вот здесь мы его испускаем, так что мы можем здесь написать слот он клик, и если статус у нас э, статус у нас равен у нас статус недоступный unavailable unavailable, то тогда мы ничего не делаем никак не реагируем на щелчок, а в, в противном случае э, мы должны зайти, э, перейти на страницу локации. Давайте я в документе main.qml определю э, две функции. Итак, одна функция у нас будет enterLocation э, с аргументом index локации. И в этом случае мы Загружаем данные э, локации из модели на нашу страничку методом load, который я уже тоже заранее сделал. Index. Ой, вернее, не index, у нас idx, да? idx. А, и добавляем в стек методом push Location page и второй э, метод это pop page, то есть это возвращение на предыдущую страницу. Ну здесь все просто, мы просто вызываем stack view, вызываем метод pop, все. И теперь мы будем вот отсюда вызывать этот метод uh, enter enter location с Аргументом индекс. Так, теперь, когда мы перешли, переходим на э, страницу локации, нам, как я уже говорил, доступна э, одна функция, э, одна, э, одно действие. Это пойти, как бы пройти локацию, пойти все задания локации. Э, э, и испускается у нас сигнал finished clicked. Поэтому мы можем пойти в документ main, и вот здесь location page on finished clicked и как я уже говорил в App Engine у нас есть соответствующий слот Finish Location, который мы будем вызывать App finish location uh, Индекс локации текущий мы можем взять из вот этого свойства, которое берется из модели, и определяется в сохраняется при вызове метода load вот, вот здесь. Вот индекс Чтобы было понятно, откуда это все берется. И дальше мы возвращаемся, да, то есть POP Page вызываем. И можно пробовать запускать. Итак, давайте посмотрим. В эту локацию зайти не могу, в эту за локацию зайти не могу. В эту локацию я захожу здесь у меня подгружаются данные о локации, да, мы видим название, доступна кнопочка финиш, и когда я ее нажимаю, то модель у меня меняется, да, меняется, меняется статус вот этих двух, двух локаций, и как мы видим, что благополучно это отображается и на самой карте, то есть репитер отследил изменения модели, да, и, мы, и изменился внешний вид вот этих вот элементов. Соответственно, если мы сюда заходим, кнопка финиш недоступна. Это у меня здесь определено в Location Page. При загрузке, вот, в зависимости от статуса, а эта кнопка доступна или нет. Так, значит, кнопка мне недоступна, я делаю бэк. Теперь мне зато доступна стала вот эта локация. Я захожу в нее, нажимаю финиш, теперь и эта локация пройдена, осталось вот это. И мы видим, что э, действительно это достаточно удобный способ. Мы меняем данные модели, а получаем изменение как бы отображения данных этих э, ну, каких-то визуальных объектов. А на сегодня все, спасибо, до свидания.